пара пара пара добрый день добрый день добрый день вечер утро ночь дорогие друзья меня зовут анатолий и это мое новое видео в общем недавно был анонс если вы не смотрели то посмотрите в котором я сказал что планирую заниматься позаниматься какое-то время до да, разработка компьютерных игр и надо бы разобраться со всеми понятиями определениями что вообще такое как что работает и так далее чтоб потом было очень легко и просто все это понимать в процессе поэтому первое видео я как сказал в общем то будет посвящено работе монитора формирование изображения как работает монитор как он выводит изображение и вообще все вот это вот такое вот все э -э поэтому чтобы не затягивать видео может получиться долгим чтобы не затягивать давайте сразу короче перейдем и ускоримся по-быстрому в общем все это проговорим все эти моменты так для этого я переключу пожалуй камеру на маленький вид вот сюда хи хи уголочек и включу, что демонстрацию экрана, да? И уже перейду, конечно, к конкретике и к сути, да, этого видео. Так, вот так вот сделаем и вот так. Итак, давайте сначала начнем с того, что такое м -м, кадр, что такое FPS, что такое 60 FPS. К один кадр или один FPS – это одно и то же. Вот перед вами вот такой вот скриншот изображения какой-то компьютерной игры. Да? Ну, допустим, вот неважно какой. И вот мы видим вот это вот все изображение. Мы поставили игру на паузу, как бы, да? Игра стоит на паузе. И видим вот такое вот все изображение. Так вот, один кадр или один FPS, да? Это вот такое вот все изображение игры. То есть ее как бы скриншот в один определенный момент времени. То есть просто вот этот весь целиком скриншот игры. Это называется один кадр. Ну и, наверное, несложно догадаться, тогда, если один кадр это вот такое одно изображение, то что тогда 60 кадров? Да? Что тогда такое 60 кадров? И правильно, да, правильно мыслите, 60 кадров это 60 вот таких вот изображений, которые делаются, ну, скриншотятся в одну секунду. То есть за одну секунду получается. Внутри игры, внутри компьютерной программы они просто отрисовываются. За секунду. Представляете, да? С какой скоростью это быстро происходит. И поэтому отсюда происходит название 60 кадров в секунду. Может быть и не 60 кадров в секунду. Некоторые игры способны а, делать и 75, и 80, и 120, и 240 кадров в секунду. Ну, то есть вот таких вот скриншотов. И вот, ну, как на примере это показать. Например, допустим, у нас будет вот это вот. А, это, допустим, будет один кадр. Вот он. Один кадр, вот такой вот. А, происходит какая-то миллисекунда, микросекунда, да, что-то там. А, вот здесь главный герой может чуть-чуть двинуться, чуть-чуть шагнуть, а, пульку там выстрелить и так далее. Здесь что-то может мигнуть, измениться. Вот этот вот враг может быть чуть-чуть шажок сделать вперед. И вот, вот это вот что-то происходит в одну микро-миллисекунду, вот так вот раз. И это уже второй кадр. Затем обратно происходит миллисекунда, и опять, видите, третий кадр. И вот видите, вот этот враг, он чуть-чуть двигается. То есть вот каждую такую микросекунду, миллисекунду, происходит формирование одного кадра какого-то. То есть последовательно друг за дружкой. То есть, ну вот здесь вот э, написан вот этот счетчик, да, 26-й кадр. И вот так вот, начиная с первого, то есть вот что-то вот эти кадры сменяют друг друга происходит такая вот как бы анимация всего полного изображения до да? вот этого всего игрового процесса и вот получается что первый кадр 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 раз 14 15 17 18 19 20 там и так далее до 60 то есть за одну секунду то есть, неважно, что там происходит, там вот он стреляет, да, пулька летит каждый раз, в каждую там микросекунду, это один кадр какой-то создается и получается. Вот. Вот это называется 60 кадров. И каждую секунду игра генерирует такую последовательность из 60 кадров. Естественно, кадр дальше считается, там 61, 62, да, там за 2 секунды уже будет 120 кадров, да, за 3 секунды 180 кадров, да, и просто игра бесконечно сама, как бы, внутри в программке в этой считает, да, сколько, какой сейчас кадр генерируется, да, сколько их там всего сгенерировалось и так далее. То есть, и этот процесс, в общем-то, ну, длится бесконечно, пока... Пользователь не закроет игру, пока он не выйдет из нее. То есть всегда эти кадры генерируются. Вот, собственно, мы с вами и разобрались с тем, что такое FPS, что такое один кадр и что такое 60 кадров в секунду. Теперь э, нам нужно понять, как, собственно, э, получается вот этот кадр, да, один как он вообще, собственно, генерируется. Для этого мы, наверное, с вами перейдем вот сюда и посмотрим вот в этой вот программке. Допустим, у нас есть, представим, да, вот это наш кадр. Вот это наш кадр, вся целиком картинка. Как она начинает формироваться? Для этого приблизим ее поближе, да, чтобы рассмотреть. Ну вот здесь видим какой-то мир, да, какая-то там как будто трава что-то, да, какая-то платформа. Здесь есть какой-то главный герой, вот он прыгает, здесь какие-то облачки или враги или что-то, да, допустим, ну какой-то один кадр какой-то игры. Как он вообще получается, да, из чего он состоит, собственно, этот кадр весь, один всего лишь. Для этого мы приблизим еще больше, давайте, до максимума, вот до этого угла. И собственно с чего начинается кадр. Кадр состоит из маленьких-маленьких точек, которые называются пикселями. Вот, например, если я карандашком здесь поставлю вот такую вот оп, точку черную: вот это вот один пиксель, и каждый кадр он состоит. Из множества, из множества вот таких друг за другом идущих точек, разноцветных. То есть, но ну, здесь у меня черная точка. Да? Мы можем выбрать любой цвет. И они будут друг за дружкой рисоваться. Вот так вот, да. В линию эти точки. То есть да, эти точки выстраиваются в линию, да. То есть начиная. Как, собственно, у нас создается кадр? Начиная. С верхнего левого угла, точка за точкой начинается отри начинает отрисовываться а, на одной линии. И каким образом тогда возникает вопрос, каким образом возникает вот эта вот линия и сколько точек в ней должно отрисоваться. И вот эти количество вот этих линий и количество точек называется разрешением изображения. Вот. Разрешением изображения. То есть 611, например, на 425. Может быть 1920 на 1080. И вот 611 означает то, что у нас а, будет нарисовано в одной линии 611 точек. Вот таких цветных. А 425 означает то, что у нас будет 425 таких линий. То есть вот так вот, да, сверху вниз у нас будет 425 линий. Состоя... Каждая линия будет состоять из, из 611 точек вот таких вот. Ну, допустим, это только в этом примере. То есть вот эта первая линия, да, например, мы можем нарисовать ее, ну, не карандашом, а вот линию взять, да, и вот так вот. вот. Ах, слишком большой этот. И вот так вот мы можем, в принципе, что... представить как будет рисоваться эта линия из точек Но здесь в данном случае в данном случае здесь уже изображение какое-то нарисовано да и поэтому нам сразу становится понятно что сначала отрисовалась вот белые точки сколько-то белых точек потом какие-то светло какие-то фиолетовые точки отрисовываются да, друг за другом вот они все отрисовываются отрисовываются до самого конца да потом После последней точки все возвращается в начало второй линии и отрисовывается уже там вторая линия. То есть первая линия отрисовалась, начинает рисоваться за ней вторая линия. Начиная с на, левого верхнего угла, опять так же. Блин. Вот здесь где-то, да? Надо еще приблизить. Ну, вот где-то вот здесь вот, да, третья вот, вторая линия, да. И так далее, в общем. Так вот она рисуется просто, и все. Из этих вот точек последовательно, там, точка за точкой. Потом она доходит здесь, вот она все рисует белые и какие-то светло-фиолетовые. Потом она доходит отсюда, рисует черную точку, рисует э, светло-какую-то темно-розовую, потом светло-розовую. Черную, и вот так вот она, линии рисует вот эти точки. И как вы можете, могли, наверное, уже догадаться, здесь на этом рисунке есть чуть заштрихованная такая область, да. Ну вот мы можем представить, что вот, вот это вот черная вот это вот все, да, это то, что еще не нарисовалось. А вот это вот то, что белое, это рисуется. И вот эта вот линия, да, светло-фиолетовая, сейчас вот рисуется вот так вот потом все остальные линии они будут вот так вот отрисовываться точка за точкой на каждой своей линии потом пойдет вот зеленая темно зеленый и так далее то есть вот из чего состоит собственно кадр и что такое разрешение да теперь уже более понятно становится да и каждый кадр состоит да из таких вот линий в которых отрисовываются точки цветные точки Просто. Так, хорошо, теперь, если это понятно, наверное, надо разобраться со следующим таким понятием, как, собственно, как на мониторе-то это изображение выводится. Вот это изображение, да, один кадр или множество кадров, оно копируется и хранится видеокарте, да, видеокарте компьютера, которая через а, определенный провод, да, отправляет кадр за кадром а, вот эти изображения на монитор. И нам надо понять, да, а каким образом вот это изображение, которое приходит через провод в монитор, как оно там-то отображается, да, то есть как монитор вообще работает. Как он отображает. То есть, ладно, мы поняли, что у нас состоит оно из точек, да, из линий. В каждой линии какие-то точки цветные, да. Как эти точки цветные рисует монитор. Да? Из чего вообще состоит вот этот вот монитор. Ну, давайте разбираться. Для этого перейдем сюда. С кадрами нам теперь более-менее все понятно. И теперь мы посмотрим на работу монитора вот у нас типичные на этом рисунке вы можете видеть типичное изображение простого монитора до да, обычного дешевенького маленького это может быть не маленький монитор может быть большой широкий монитор может быть телевизор да, какой-то и вот обычно ну вот так вот он как-то выглядит да. Что, собственно, из чего состоит монитор, да? Ну, это просто экран, вот это вот матрица, да, главная, в которую мы смотрим, и просто какая-то, ну, не знаю, подставка, какая-то там, какой-то корпус, да, в котором находится вот это вот стекло, стекло экрана монитора. И давайте, если мы начнем разбирать монитор, разбирать монитор, да, то есть мы открутим все болтики, да, вытащим вот этот вот экран, он будет выглядеть, ну, примерно как-то вот так вот, вот здесь вот эта рамка, да, вокруг него, И здесь вот этот вот, собственно, сам экран такой заляпанный. А дальше, что внутри, да, если мы будем разбирать, то есть снимем вот эту рамку, да, вот мы ее сняли, да, снимем верхнюю вот эту вот часть экрана, саму рамку, что внутри? Мы видим здесь уже, что какие-то там листки бумаги или что это? Не совсем листки бумаги, да? А просто у нас монитор состоит из таких слоев. То есть первый слой это вот такой вот экран идет. Затем вторым слоем, если мы экран убираем, у нас за экраном идет вот такая вот пленка. Такая вот пленка какая-то она. Полупрозрачная, что ли? Не совсем прозрачная. Но вот такая вот какая-то пленка идет. Мы видим, да? Дальше. Под этой пленкой следующее у нас еще одна пленка идет. Какая-то более такая, да? Серебристая или что она такая, да? Какого-то вида такого. А еще одна пленка. Затем. Ну, вот это тоже самая пленка, да? Вот просто он... Человек держит ее в руках, да, видите, она как будто какими-то оттенками какими-то переливается, или что это, вот такая как то пленка. После нее идет еще одна белая пленка, да, вот такая вот, еще одна белая пленка. Просто друг за дружком, они друг на друга наложены, как, как бутерброд, да. Еще одна пленка белая, затем... После этой белой пленки идет какая-то сетчатая пленка. Обратите внимание, здесь видите, из таких маленьких-маленьких, каких-то вот се се сеточка, да, из таких точек, как будто бы. Такая вот пленка еще одна идет сетчатая. И после нее, а, ну это, это, это еще сама сетчатая пленка. Она, кстати, смотрите, имеет какую-то толщину. Достаточно такую, да. Толстенькую, да? Как, как стекло, как будто бы, да? Как стекло, на которое просто нанесли какую-то пленку сетчатую или что-то. А, а, а сама она, ну, видим, такая тяжеловатая. Видимо, тяжеловатая. Видите, как стекло такое. Прям с Сетч сеточкой, сетчатым видом. Вот, собственно, вот так вот выглядит. Под разными углами. И там в конце, в конце еще одна какая-то пленка белая, да. Еще одна какая-то пленка белая. То есть и все, собственно. Больше там ничего нету. Под пленками там есть, э, собственно, вот эта вот плата, на самом деле, да. В, к которой подключается вот этот вот э, провод от компьютера, да. И есть такая как бы микросхемка которая принимает сигналы, да, может показывать, собственно, принимает сигнал по этому, к этому проводу, да, или если у вас телевизор, она может принимать какой-то там спутниковый сигнал, да, чтобы телевидение показывать и так далее. То есть, то есть там в ней, в самой, собственно, в этой плате имеются такие... Какие-то компоненты, да, можно так сказать. Ну, и все. А больше там в принципе ничего и нету. То есть, вот из чего, собственно, состоит у нас монитор, если мы его будем разбирать. То есть, какие-то пленки да тоненькие стекло. Сама матрица, сам экран наш черный. И ну и в принципе, все. То есть, ничего такого нету. Может быть, какие-то провода с какой-то платой. Там ничего такого в принципе больше там нету далее теперь давайте посмотрим собственно что это за пленки что это за пленки что это за такие какие-то странные стекла до да, сетчатые и как это все работает да когда монитор включают в розетку и когда э, электричество до да, подается давайте посмотрим для этого перейдем сюда и видим уже знакомый нам рисуночек монитора. да? И первым этапом, который, который происходит, да, который выполняется, когда мы подаем электричество к монитору, когда включаем его в розетку, у нас активируется такая подсветка. Такая подсветка. Вот такая вот подсветка. То есть, в принципе, если бы э, у монитора был только экран и какая-то подсветка, ну, подсветка состоит из каких-то, я не знаю, каких-то просто светодиодных ламп. Каких-то лампочек, вот как на потолке, я не знаю, да, как обычно лампочки, да, просто они маленькие, да, и они э, размещаются где-то вот здесь вот, в корпусе может быть внизу, может быть вот где-то вот э, по сторонам, может быть сзади этого стекла. И они просто включаются. Когда подается электричество, эти лампочки загораются и освещают вот этот экран белым светом. Освещает, да, экран белым светом. Ну, просто темный экран, темное стекло, да. Там просто темно внутри. Загорается подсветка, она освещает этот экран белым Белым светом, все. Если бы никаких изображений не было, мы бы с вами просто видели, ну, как бы, не рабочий стол, да, а что? Просто белый, белый экран включенный и все. То есть вот. Вот эта функция просто подсветки. Яркий белый экран сделать. Осветить вот это стекло первое, да, матрицу. Экран, вот этот вот сам. Далее. Посмотрим на внутреннюю структуру теперь. Смотрите, на этом рисунке показана структура как раз таки вот этих вот этого монитора, состоящего из слоев, вот из этих всяких пленок, из этих всяких пленок, которые мы видели на предыдущем предыдущем варианте, да, а, в разборе. А здесь уже это в виде рисунка нам показывается. И здесь показан вариант с подсветкой сзади. То есть вот видите, сзади монитора располагается там, там есть какая-то схема, да, еще дальше, например, да, микросхема, в которую подключаются провода, и после нее идет вот эта вот подсветка такая, да, подсветка. Здесь видите лампочки вот эти вот, Edge там, LED, вот, они просто загораются там от проводков, ну, ну понятное дело, да, что проводки от платы там, от питания подсоединяются вот эти вот лампочки светодиодные какие-то загораются, да, сзади. И они начинают освещать. Эта стрелка белая показывает свет, да, то, что свет проходит через все вот эти пленки, через все пленки, через все слои, и выходит на вот этот вот черный экран монитора, вот, который мы видим с вами, который мы видим с вами, вот этот свет от подсветки. Поэтому он становится белым. Дальше. Теперь нам надо разобраться, что вот это за слои. Что это за пленки. Пленки какие-то, да, непонятные. Ну, монитор состоит из нескольких пленок, как вы видели, да. Есть такие, типа, белые пленки. Белые пленки, да, там в начале была, да, которые сначала он снимал там, да, и в конце, типа, бывает еще. Эти пленки белые называются поляризаторами. Вот. поляризинг фильм, Вот. Есть вот такая вот. Вертикальная, видите, полосками. И есть вот такая вторая пленка белая, это горизонтальные полоски. То есть две вот таких вот белых пленки. Дальше там есть такая сетчатая, сетчатая, пленка, сетчатая пленка. Это называется сама TFT. TFT как бы, ну не знаю, дисплей или что-то. Ну дисплей у нас вообще-то вот здесь вот, да? Это просто стекло на самом деле, да. А сама как бы матрица, сама ФТ, да, она вот именно вот, вот этой сетчатой такой пленкой, наверное, показана была на предыдущем рисунке, да, на предыдущем кадре в разборе. И она состоит, вот этот вот слой, да, вот это вот сетчатое стекло какое-то состоит из вот таких вот э, трех... Ну, она состоит из квадратиков, множество таких квадратиков мелких. да. То есть мы видели там да, такие точки, куча точек таких. Это на самом деле в приближении вот такие вот квадратики, которые состоят из трех, разделены еще на три таких вот э -э полосок. Да? Из трех полосок состоят. Вот. И таких квадратиков много. Здесь просто приближено, а там мы ну, издалека смотрели. Поэтому там просто как точки они выглядят. И дальше здесь еще есть несколько пленок. Это пленка а, с жидкими кристаллами тоже такая прозрачная, как бы можно сказать, да? а, И есть еще а, пленка, которую мы могли видеть, она такая переливающаяся или какая-то вот такая вот, да, вот была. Эта пленка с, называется цветовой фильтр, цветовой фильтр. Она имеет ту же самую форму, ту же самую форму. Видите, как и TFT вот это вот стекло сеточкой. Дальше, ну вот собственно все, да, и впереди у нас просто черное стекло. Собственно, как происходит формирование изображения, да, на экране монитора? То есть свет светит от подсветки, допустим, сзади, допустим, сзади освещает стекло, проходит через все фильтры. Вот к этой TFT панели, да? На самом деле она не такая уж прозрачная, и в ней ну, ну, внутри нее, да, или между, наверное, ее двух слоев помещаются тонкопленочные транзисторы. Тонкопленочные транзисторы это такие проводники электричества, электроды, которые. Ну, которым можно подключить электричество, да, там через проводки, к ним подключается электричество от, собственно, да, блока питания, да, там от подсветки сзади где-то подключается электричество и можно на вот каждому этому квадратику, каждому этому квадратику подавать напряжение, напряжение, ну то есть ток, да? в каком-то объеме, то есть можно чуть меньше тока подать, можно чуть больше тока подать, да, на какой-то квадратик, и вот так вот напряжение это подается последовательно на каждый квадратик. Я вам сказал то, что у нас изображение формируется слева, да, слевого верхнего квадратика пикселя, да, направо, да, вот, поэтому напряжение подается просто, ну, вот так последовательно слева направо на каждый из этих вот транзисторов, да, тонкопленочных. Затем, когда какой-то квадратик, какой-то транзистор получает, видимо, напряжение, да, он э, что делает? Он нагревается, он нагревается, да, ну, то есть понятно, да, что, что электричество нельзя трогать голыми руками, оно что, обладает э, у нас нагревательным эффектом, да, что если, если, если мы возьмемся за провод, рукой у нас она что, сгорит, да, нагреется, сгорит и так далее, да. Поэтому вот эти транзисторы, они как бы нагреваются. И от нагрева, так как на них лежит вот эта вот пленка из каких-то вот этих жидких кристаллов, да, жидкие кристаллы это на самом деле обычная пленка, тоже белая, на которой, ну или прозрачная, да, какая-то, на которой просто нанесено... Вещество химическое. А, не знаю, точно не могу сказать, какое химическое вещество используется там, да? Но вот жидкие кристаллы ⁇ это какое-то химическое вещество. То есть пленка чем-то облита, чем-то покрашена, чем-то вот она, собственно, что-то на нее распылено. И когда происходит, собственно, вот это вот нагревание вот этой вот одной, например, ну, я не знаю, можно сказать, ячейки, да, вот этой вот клеточки вот здесь где-то да происходит также нагревание вот этой пленочки и из нее из нее из этого места да выпускается свет то есть вот это электричество это нагрев преобразуется в свет и вот это вещество химическое начинается осветиться то есть начинает испускать еще дополнительный свет этот свет идет в сторону экрана и, про, и проходит через вот этот вот второй э, цветовой фильтр, то есть пленочку такую, которая на самом деле тоже состоит из вот таких вот трех, э, ну из вот таких вот ячеек, да, которые разделены на три еще поделены на три субпикселя. Да? Ну, то можно, можно сказать, наверное, что вот этот вот квадратик, да, как бы ячейка, это как бы пиксель наш, который я показывал вам в рисунке, да, вот эту вот черную точку там ставил в пайнте. Это вот как бы и есть пиксель. И вот этот пиксель состоит из трех субпикселей, трех разных оттенков цветовых. То есть это красный, зеленый и синий. И, соответственно, свет дополнительный проходит через вот эту пленку. То есть он может быть ярким, он может быть тусклым, он может быть еще каким-то, да. Каждая, каждая, видите, здесь тоже вот три, и здесь три. И каждый подведено какое-то электричество, да, в вольтах. Какая-то из них может не нагреваться и не, не, не, не загораться, да. Соответственно, света от нее не будет. И свет, получается, она же испускает свет, вот это вот, жидкие кристаллы, да, химическое вещество. Оно э, свет белый, да, получается в начале. Он проходит через вот эту пленочку, через вот эту клеточку и окрашивается в какой-то конкретный свет. То есть у нас вот эти три цвета сливаются каким-то образом, да, воедино и получается вот этот вот цвет пикселя. То есть может быть черный, может быть белый, может быть какой-то голубенький, может быть розовый, может быть еще какой-то. То есть эти три цвета сливаются в один. Затем дальше здесь вот еще дополнительная поляризационная пленка, вот этот фильтр, да. Он нужен, чтобы какой-то цвет пропустить, какой-то не пропустить. Какой-то оттенок просто. И все. То есть дополнительно как бы просто здесь. И дальше уже... Вот этот свет, сформировавшийся, окрашенный свет, он попадает, собственно, ну, выводится на экран. То есть на наш вот этот черный экран, на который мы смотрим просто, да, на вот это стекло. И, соответственно, так отрисовывается вот эта вот, ну, как бы точка, да, которая одна всего лишь. А у нас там сколько там? 600 точек. И вот так вот они друг за другом как бы идут, да? Друг за другом идут. То включаются, то отключается у них электричество, да? У каждого вот этого транзистора, да? И, соответственно, каждое через вещество испускается свет, проходит через цветовой фильтр, пленку, да? Цветовую. И, и получается вот следующая точка, следующая точка отрисовывается, следующая точка и так далее, то есть... Вот. Поэтому как бы получается, что у нас изначально от подсветки белый экран, да, если его просто включить, а если подавать через провод какое-то, собственно, уже изображение, то монитор будет что? Э -э -э -э -э подавать соответствующее напряжение и издавать еще дополнительный свет, окрашивать его и получать вот такие вот точки рисовать на белом как бы, экране, просто отрисовываться быстро-быстро-быстро точки слева направо. Вот так, собственно, внутри работает монитор, вот из этих вот пленок, там достаточно сложная конструкция, да, не могу рассказать еще поподробнее, да, потому что я не был на таких заводах где, заводах, где их изготавливают, да, вот эти пленки всякие, да, но вот примерно, примерно, да, вот так вот работает монитор. То есть мы с вами смотрим на цветной свет, который получается от электричества и все. То есть мы на свет смотрим, на самом деле, в реальности. Далее. Ну, здесь вот показана одна такая точка. То есть, вот она, видите, вот, вот, вот здесь, вот, вот одна клеточка, вот такая. Это вот здесь, на этом рисунке. Она изображена только вот так вот. Да? Здесь вот показано, опять также, что это цветовой фильтр, красный, зеленый, синий. Поляризаторы, да, это две пленки. Да, вот эти беленькие подложки какие-то еще. <Sie> а. могут быть дополнительные какие-то пленки, да, прозрачные, и какие-то вот эти ТФТ-электроды, ТФТ-электроды, транзисторы, да, которые, собственно, электризуются и из электричества, да, этот, собственно, под действием тепла производит свет, да, через жидкие кристаллы, ну, то есть, вот, это единичная такая вот клеточка. И, то есть, вот здесь показан процесс, еще раз, да, то есть, вот здесь вот электроды, они прямо внутри под пленкой под этой вот расположены электрические такие транзисторы, да, это схемы электронные. Они нагреваются, да, получается, в, испускают вот это вот тепло электрическое, да, и нагревают вот эти жидкие кристаллы какие-то, да, химическое вещество. И это химическое вещество начинает, что... Э, не знаю молекулы здесь какие-то начинают испускать свет да и этот свет опять-таки же проходит через цветной фильтр поляризационный фильтр и выходит вот наверх на экран как бы на нас то есть, здесь вот просто другой рисунок но вот так вот примерно показан да то есть чтобы более точно было понимание да цветовой фильтр ну вот эта клеточка как уже было сказано она состоит из трех субпикселей да Трех цветов это красный, зеленый и синий. Почему именно красный, зеленый и синий? Потому что именно этими цветами, их м -м, смешиванием, да, можно практически любой цвет получить. Любой цвет. То есть и ярко-зеленый можно там, и темно-зеленый, пурпурные, и любые, да, вот эти цвета, просто смешивая, да можно получать то есть как как это делается ну просто разный уровень напряжения подается да то есть подается например высокое напряжение цвет более яркий он становится там яр это светло зеленым например а если там маленькое напряжение электричество подается то тогда получается что наверное темно-зеленый да, какой-то там ну, еще в как смотря какие а, загораются вот эти вот Subпиксели, да, вот эти вот. То есть, как примерно это выглядит. Ну, можно, наверное, показать в Paintе вот вот здесь вот как это выглядит. То есть, например, вот здесь, если мы зайдем в изменение цветов, вот у нас есть тоже какие-то вот видите, красный, зеленый, синий, да? Красный, зеленый, синий. И если их, в принципе, менять вся вся всяко разно, да? То есть, видите, вот я здесь равномерно меняю и видите, у нас оттенок меняется, то есть, от черного идет. То есть черный это когда у нас нет напряжения, нули, да? А белый это когда у нас высокое напряжение, да? И какое-то между ними есть напряжение и так далее. То есть, да? Вот примерно такое. Ну и вот, например, если мы какой-то... Например, на зеленый у нас загорается, то нас, мы можем, видите, делать ярко-зеленый, там да почти белый. Либо темно-зеленый, почти черный. То есть вот у нас происходит вот это вот изменение. А далее и вот, собственно, наш экран, наш экран, да, вот этот вот состоит из множества, из множества вот таких вот квадратиков, состоящих из трех вот этих вот субпикселей, вот, да. Их просто куча, куча там 1920 например на 1080 то есть 1920 вот таких вот квадратиков да, из трех пикселей красного зеленого синего и на 1080 строк то есть вот приближение если в принципе мы будем приближать экран и рассматривать его я не знаю но можете попробовать с камерой телефона приблизить или если у вас есть какая-то продвинутая камера или может быть есть у вас даже микроскоп то вы можете посмотреть на экран своего телевизора, своего монитора, и вы заметите там, вот видите, если прям, в принципе, приблизить, то можно и увидеть уже такую структуру, да, вот видите, как будто бы из таких вот точек, да, вот. И каждое изображение состоит на самом деле из вот таких вот точек пикселей, вот. Если еще ближе под микроскопом рассматривать, то вот, например, мы можем какую-то часть на экране выделить, да, какой-то игры, да, один пиксель и вот мы увидим что красный зеленый синий и вот так вот весь этот экран состоит из таких вот точек <coughs> ну и мы с вами поняли что если напряжение там например нету да на этих то черный цвет будет да черный цвет, да, ну или даже, если, если, если и есть напряжение, да, будет белый цвет от подсветки, но так как сюда еще дополнительно подается на жидкие кристаллы напряжение, да, какое-то, они испускают свой цвет, который проходит через цветовой фильтр и, собственно, этот свет получает какой-то оттенок уже конкретный, не белый, а какой-то другой. То есть, если вот эти два будут выключены, будет красный. Если эти два будут выключены, будет зеленый, да. Если эти два выключены, будет синий. Если эти два смешаются, будет какой-то другой, да, там, желтый, там еще какой-то, да. Если вот эти два смешаются, будут еще какие-то другие цвета. И в зависимости от уровня напряжения, который подается, то есть получается вот такая вот цветная точка со своим цветом. Ну, теперь <клес> я думаю, что. Вам это теперь стало очень хорошо понятно, как изображение из компьютера переходит по проводу до да, микросхемы монитора, да, и каким образом все-таки монитор выводит вот это вот изображение, да, слева направо по вот этим светящимся точкам, светящимся точкам. Далее, теперь еще разберем понятие такое, как частота, если мы, в принципе, замедлим, замедлим, не знаю, сделаем какую-то замедленную съемку, да, какого-то экрана, монитора, да, вообще там, не знаю, в тысячу раз, там, в 960 FPS, да, вообще замедленно то мы можем увидеть такую картину, как будет отрисовываться вот эта каждая линия из точек, вот каждая линия из точек, то есть, например, если быстро проиграть это, то она будет вот так вот примерно рисоваться. То есть, видите, то есть вот так вот -р -р сверху вниз. То есть сверху вниз, слева направо, быстро отрисовывается вот это вот каждая линия из а, светящихся вот этих вот точек пикселей. Вот. А, что тут еще можно сказать? Мы этого не замечаем, да? Мы этого не замечаем, потому что... А монитор работает с очень высокой частотой обновления экрана и вот это следующее понятие которое нам важно разобрать и уяснить да то есть смотрите если бы у нас если мы снимем замедленно да отрисо отрисовку какой-то картинки да, какого-то кадра на мониторе мы увидим что вот на самом деле а, здесь будет вот Чуть-чуть темная область. Здесь будет, да, чуть-чуть темная, а здесь вот будет более светлая, да, когда будет рисоваться вот эта вот линия из точек. Но мы не замечаем этого, а, когда привычно работаем с монитором, потому что монитор обновляет, а, отрисовывает а, вот эти линии одну за одной очень-очень быстро, очень-очень часто. И. Есть такой параметр у мониторов, да, как частота в герцах, да, частота отрисовки изображения. Обычно стандартом определено минимально допустимая частота, при которой мы не будем замечать вот этих вот мерцаний, вот таких вот да, темных мерцаний стандартом определяется частота в 60 Гц, при которой человеческий глаз уже просто ну, не замечает собственно, вот таких вот а, каких-то промедлений в, отри в отрисовке. И частота 60 Гц означает, что на экране в одну секунду отрисовываются 60 кадров. То есть 60 кадров. Представляете, да, то есть у нас игра генерирует, да, у нас игра генерирует 60 вот таких вот кадров, да, 60 кадров, они передаются по проводу, и монитор каждый кадр в секунду отрисовывает очень быстро. И поэтому мы ну, не видим никаких мерцаний на самом деле, но по факту они есть, просто наш глаз человеческий их не замечает. И он вот так вот быстро отрисовывает все строки каждого кадра и все 60 кадров за одну секунду. Представляете? За одну секунду 60 кадров вот так вот рисовывают построчно. Очень быстро. Благодаря своей а, частоте. На самом деле, а, на самом деле мерцание, мерцание как таковое есть. Как таковое есть. Но мы просто не замечаем его. То есть на современных мониторах, если мы бы понизили частоту до 30 Гц, например, или там до 15 Гц, да, если бы можно было ее как-то как управлять этой частотой в мониторе, да, то мы бы увидели, как сменяется, кадр, как сменяется кадр один за другим, и при этом происходят какие-то вот такие вот темные полосы на экране. То есть, вот видите, такие типа. Хоп-хоп-хоп-хоп, перерисовка вот этих кадров. Мы бы могли заметить это на самом деле, весь этот процесс, но мы просто не замечаем вот это вот моргание. Вот эти черненькие полоски. Из-за того, что частота обновления кадров очень большая. Человеческий глаз просто не улавливает. Но если, в принципе, замедленной съемкой снять, говорю, то мы можем какие-то вот эти такие полосы вот увидеть черненькие. Потому что монитору нужно также еще какое-то время в микросекундах, да, или наносекундах, может быть, чтобы очистить очистить предыдущие, э, предыдущие пиксели, переключиться с правого, самого нижнего правого кадра обратно в верхний левый кадр. Да, первый. И опять начать отрисовку. То есть монитору все равно нужны какие-то микро, какие-то наносекунды на это. И поэтому, собственно, такие полосы все равно есть. То есть вот эти полосы это просто ну, стирание, стирание предыдущего кадра на самом деле. да, Какая-то пауза. А потом отрисовка нового. Вот что это такое. Ну так как у нас высокая частота, человеческий глаз просто не замечает уже при 60 Гц. И частота у нас в мониторе может равняться... 60 Гц, как я уже сказал, может быть 70, 75 Гц, 80 там, 100 Гц, 120, 240 и вплоть там до 360 Гц. То есть что это дает? Да? А это дает более плавное отображение на экране монитора. Да? Большее значение частоты дает более плавное отображение кадров на экране монитора. И дает более быструю отрисовку этих кадров. То есть делает более быструю отрисовку кадров. То есть, вот здесь, вот видите, на этом скриншоте показано, что 60 Гц, да, сравнивается с 360 Гц монитором. Да? И 60 Гц монитор он затратил 39 миллисекунд на то, чтобы вывести там кадры, да, определенное да, количество кадров. А монитор с 360 Гц затратил на это 18 миллисекунд. И поэтому, вот когда происходит, например, какой-то выстрел в игре, и это же сколько-то кадров получается, пулька летит, и монитор с частотой с большей частотой, он побыстрее отрисует эти кадры, и поэтому эта пулька, она побыстрее пролетит на самом деле, поплавнее. А с монитором 60 Гц она чуть-чуть помедленнее пролетит. То есть, поэтому разница есть на самом деле, небольшая, но разница есть. Чем выше частота Гц монитора, тем больше кадров в секунду он сможет отрисовать. То есть вплоть до 360 кадров в секунду. То есть смотрите, вот монитор 60 Гц, он может отрисовать 60 кадров, которые ему игра, собственно, ну, передает, да, через видеокарту, через вот этот вот кабель, да. Он 60 кадров просто отрисовывает. Дальше, во вторую секунду ему игра снова 60 кадров передает, он снова 60 кадров уже вторые отрисовывает, да. Но есть игры, которые, как я уже сказал, да, которые могут отрисовывать не 60, да, а могут отрисовывать 120 кадров в секунду или 200 кадров в секунду, да, например, какая-нибудь Counter Strike Go, она может хоть 300 кадров в секунду отрисовывать, да? и поэтому, если у вас игра будет 300 кадров в секунду отрисовывать, а монитор будет отображать в секунду только лишь 60 то получается, что у вас будет создаваться такой дисплей лаг, на самом деле. Вы будете терять миллисекунды времени, чтобы отрисовать. То есть вы не почувствуете, как бы, да, этого чисто как-то глазами или визуально, да, но это потому что это микросекунды, наносекунды, миллисекунды там, да. Наш человеческий глаз не улавливает это время. Это слишком быстрая реакция для него. Но если чисто в миллисекундах, микросекундах считать, то получается, что мы будем какой-то дисплей лаг иметь по кадрам. А если у нас будет монитор, который 360 Гц частотой, и у нас игра будет 300, 300 кадров, да, выдавать, то он быстро, моментально отрисует за наименьшее время все 300 кадров, да? И даже еще следующие 60 кадров из следующих 300 возьмет. То есть получается, чуть-чуть по времени это будет быстрее и плавнее отрисовываться. Ну вот в чем разница, как бы, вот в этой вот частоте монитора. И частота монитора в герцах и количество кадров в секунду, да, которое игрой генерируется, это разные вещи абсолютно. То есть это не одно и то же, это совершенно разные понятия. То есть частота герц и сколько кадров может обновить в секунду монитор, а, а кадры, да, частота кадровая, fps. Это сколько в секунду игра может сгенерировать вот таких вот кадров друг за другом. Ну и что нам еще дает эта частота? Она дает нам, чем выше FPS, соответственно, и частота обновления монитора, тем выше у нас будет плавность изображения, то есть вот 60 FPS, 140 FPS будет чуть-чуть плавнее, да, он бежать, как бы, он не будет так и резко дергаться, да, как будто бы, а он будет поплавнее, да, мы будем видеть вот этого противника, который будет бежать, ну, довольно плавно, и мы можем удобно прицелиться и четко попасть в него. И 240, ну, еще, соответственно, еще плавнее будет он бежать, то есть. Вот, а когда 60 герц, он будет там что-то дергаться рывками, там, да, и мы можем промазать, да, если нам нужно попадать, например, в голову Противнику. То есть на 60 Гц в мониторе это сделать сложнее, а на 240 гораздо проще. То есть вот в чем на самом деле разница. Но э, повторюсь еще раз, у вас должна игра выдавать также 240 FPS, если вы хотите, чтобы вот эту плавность заметить. Если у вас игра будет 60 кадров выдавать, вы плавности никакой не увидите. У вас должна и игра выдавать столько кадров, и монитор с такую частоту им должен поддерживать, чтобы их быстро отрисовывать. Тогда да, тогда вы увидите, при вот этом вращении, при быстрых, играх вы заметите вот эту разницу. И что дает еще? Частота обновления и вот этот высокий FPS в играх, и плюс частота обновления монитора дают нам более вот эту вот низкую задержку. Более минимальную задержку. А это очень. Важно на самом деле. Это очень важно. В играх каких-то, да, соревновательных и так далее. В шутерах. Потому что при 60 Гц, да. Мы бы увидели только то, что вот он чуть-чуть выглядывать начал. А если бы у нас было 240 Гц, мы бы уже вообще вы, выглядели. Увидели, как бы он вообще уже чуть-чуть высунулся. И мы бы гораздо э, удобнее сразу э, убили бы этого персонажа, да. Потому что наш монитор отрисовал бы больше кадров на самом деле. То есть видите, чем больше частота монитора, тем больше кадров она может отрисовать Движение вот этого. То есть я вам показывал в начале, да, то, что 60 кадров это вот эти движения да, в микросекунду. И вот видите, у нас есть 240 Гц монитор, он 240 кадров показывает, то есть чуть-чуть больше да, он высунулся. А здесь он высунулся чуть-чуть меньше. И здесь вообще мало, да, 60 Гц. Мы бы даже не среагировали, мы бы стрельнули и промазали, да? Ну, что-то такое, да. Здесь мы бы стрельнули и сразу попали бы в него. То есть вот что такое, собственно, частота в Герцах, что такое, собственно, FPS, в чем разница и все такое а, прочее, да. Теперь я думаю, что вам стало понятно, да, как формируется изображение, из чего состоит изображение, да, как оно отрисовывается, из чего состоит монитор, как работает монитор, да, что мы просто смотрим на светящийся цветной свет. И что такое частота монитора в герцах, что она дает, какие преимущества и так далее. Я думаю, что вам было интересно все это узнать посмотреть я внизу э, оставлю под видео ссылочки на другие каналы там где вы можете еще подробно то же самое посмотреть в принципе э, то же самое посмотреть может быть как, как каких-то подробностей узнать еще, но примерно а, все видео, которые я смотрел в интернете, они, в принципе, ну, объясняют, да, что-то, но как-то не совсем понятно, как будто не всем понятно, то есть они так, такие же картинки показывают, такие же схемы, вроде что-то пытаться объяснить, но вот я ни хрена не понимаю из тех видео, которые там есть, а вот я думаю, что, в принципе, как я рассказал, ну, более-менее у вас какой то Понимание сформировалось, да, то есть, конечно, я еще не совсем прям подробно, потому что я не являюсь каким-то там компьютерным мастером, да, или техником. Не могу вам объяснить, прям, да, разобрать прям вживую, но, а, по крайней мере, все это обобщить, собрать в кучу, да, и вот так вот это все показать вам. Я думаю, что, в принципе, а, ну, мое видео не оставило вас равнодушными, и вы, в принципе, поняли, да, как это все работает, да, как это все генерируется и. Так далее и тому подобное. Теперь, значит, что остается у нас. Следующие видео у нас будут с вами посвящены уже а, непосредственно процессу разработки игр. А ближе к концу этого процесса, собственно, этих видео, да, серии этих видео, я расскажу также про какие-то понятия а, сглаживания, фильтрации, там, и вот проще такие вот все вещи, да всякие настройки графические до да, которые обычно применяются э, в играх в играх но уже с следующего видео собственно мы э, я попробую собственно уже по разрабатывать что-то показать вам редактор показать вам движок э, можем собственно уже что-то поделать постримить какие-то идеи придумать будущих игр и так далее. То есть будем немножко потихоньку учиться и пробовать, пробовать уже что-то делать. Теперь, как вы поняли, из чего состоит игра, вы, я думаю, что вы уже поняли, что такое кадры, что такое вот это вот все, да, и нам остается просто, собственно, что сделать вот эти вот всякие анимации персонажей, чтобы они там бегали, прыгали, да, и так далее, вот это все, чтобы происходило, да, в какой-то игре, ну, хоть Марио, хоть в какой, да, хоть какой-то клон какой-то игры простой, да, и я думаю, что ну, нам удастся что-то такое сделать, и это будет, во всяком случае, интересно и познавательно поэтому всем кому понравилось видео если это что-то вам дало какие-то новые знания произвело на вас впечатления пожалуйста подписываемся на канал будут еще видео череда новых видео и также э -э, между этими видео обучающими будут какие-то игровые видео геймплейные там я в что-то буду играть я уже там скачал пары игр поэтому собственно вот подписывайтесь на канал будет класс круто будем развиваться познавать все это меня зовут завод завод меня зовут анатолий все видео уже получается в принципе длинненьким но я думаю что по размеру в принципе может быть и немного будет занимать Интересно, сколько мы будет закачиваться и все ребята всем пока спасибо за просмотр лайки там все комментарии там еще может быть что-то я пропустил может что-то я не так сказал может быть э, то есть мои же знания тоже не идеальны конечно же поэтому в принципе вы можете всегда поправить меня что-то дополнить в комментариях можете оставлять свои какие-то вот эти правильные идеи и все такое. Поэтому все, всем спасибо. До новых встреч, до новых видео. Всем чпоки, всем чмоки, всем, короче, покеда.